Люди встречаются, люди влюбляются. Вы живу в да? Да. Вчера встретился, влюбился. И сегодня женился. Стой! Да? Через 10 минут свадьба! Надо быстро оформить машину! Всю машину надо украсть! Чего делать? Оформление свадебных машин, а также букеты жениха и невесты от Долина Рос-05 на генерала Амарова 127. Иди, постой.